Семь минут назад в банк поступила заявка на перевод денежных средств в размере пяти тысяч рублей с вашей дебетовой карты на карту Райфайзенбанка на имя Титов Андрей Анатольевич. Подскажите, пожалуйста, вы совершаете данную операцию? Нет. Имя Титов Андрей Анатольевич, вам знакомо? Нет, я ничего не пересылаю. В таком случае вынуждена вам сообщить, что ваши данные были скомпрометированы, и третьим лицам удалось войти в ваш личный кабинет. Подскажите, пожалуйста, возможно, вы имеете понятие, кто это делает? Нет, ну, кто у меня телефон-то у меня, да? Смотрите, на телефон вам не придет, так как без вашего голосового подтверждения мы не имеем права данную заявку перевести, да, подтвердить? Ну... ну... Скажите, нет. возможно, кто-то из родных и близких имеет доступ к вашим данным? Да нет, телефон ну, у меня только. Кто? Никто не имеет. Никто не имеет. В интернете вы покупки совершаете? Да нет, я спал вообще. Ну, вы спали, а мошенники не спят. Вот видите, с вашего денежного счета ну, пытаются списать сня... деньги. Сняли, сняли что ли уже? Деньги не снялись, но мошенники, вот у меня зафиксировано около пяти неудачных попыток посещения вашего личного кабинета, то есть они активно им пытаются воспользоваться. А можно по заблокировать как-то? Конечно, можно, нужно пройти вот сейчас, вот нам нужно зафиксировать данные ответы на вопросы, которые вам поставлю. Мы передадим звонок в службу безопасности, и они обезопасят ваши счета. Да, ну как сделать? Подскажите, вы в интернете покупки совершаете? Ну, ну нет, ну в последнее время иди давно уже так что-то. Не совершайте карты нашего банка не были утеряны, либо украдены. Убедитесь, пожалуйста, что они на данный момент находятся при вас. Сейчас мне подож... ну, посмотрю, подождите меня. Посмотрите, конечно, я остаюсь на линии, вы можете спокойно посмотреть. Да, да, у меня вот две карты, карты есть. Карты при вас находятся. Да. Фиксируй данный ответ. Уточните, какое количество карт на ваше имя открыто в системе Сбербанка. Две карты. Две карты. Вы самостоятельно открывали расчетные счета в да, нашем банке? Нет. Самостоятельно фиксируй. Ну, бывает, работодатели открывают, поэтому ничему мы сейчас не удивляемся. Скажите, пожалуйста, ваша карта дебетовая, либо кредитная? одна кредитная, одна дебетовая. Одна кредитная и одна карта дебетовая. Считаю. Сберегательные счеты, одна дебетовая карта и одна кредитная фиксирует данную информацию. Мне она нужна для того, чтобы я сверила информацию с нашей системой. Угу. Вы помните, когда вы последний раз пользовались картой нашего банка? Не от три назад вот я в пятерочку заходил. последняя операция была расходная, верно? Да. Фиксера данной информации приблизительный баланс по вашим картам после совершенных операций. Ну, у меня на на кредитный там, по-моему, сто пятьдесят тысяч было кредитный. И вот на пенсионный, ну, не знаю, там тридцать три. И на дебитуру около тридцати трех тысяч, верно? Да, да, да. Счетов и вкладов вы не имеете. Скажите, а вы с другими банками сотрудничаете? Возможно, оттечка информации в других отделов происходит, с других ну, банков. Я ну, передам меня, информацию тогда и на другие банки. У меня зарплатная почта банка. Почта банка, у вас А Какой там кредит я передам на Отдел безопасности и почта банка? Какая там сумма на карте? Я ее давно не, не смотрел я давно, одну меня там. Даже... Ну, мне, мне приблизительная, мне точная сумма не, не нужна. Я с ходил на Ну, не знаю, ну, 350, может, есть там. Около 50 тысяч. Смотрите, сейчас я вас соединю с финансовым контролем Сбербанка. Угу. Вот, с отделом безопасности. Вы оставайтесь на линии, пожалуйста. Хорошо. Вот сейчас с вами свяжутся. Хорошо. Да, да, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, да. Меня Татьяна зовут, я являюсь старший специалистом службы безопасности Сбербанка. Ко мне звонок только что, спер... ваш перенаправили. Да, да. Да, ко мне только что звонок перенаправил младший специалист по факту компрометации ваших персональных данных. Все верно? Да, надо как-то блокировать. Да, смотрите, вас предыдущий специалист уведомил о том, что ваши карты мы отправим на перевыпуск и заблокируем, так как у вас произошел взлом личного кабинета, и на данный момент необходимо будет поменять полные реквизиты вашей банковской карты. Так, надо, ну, заново уже идти туда, в банк. Нет, смотрите, у вас будет перевыпуск карты, будет составлять от двух до четырех рабочих дней. То есть вам также поступит завтра звонок от нашего специалиста, он у вас уточнит, по какому адресу вам нужно будет обратиться. В какое отделение уведомит, какого числа вам точно будет готовы ваши новые пластиковые продукты. И как только вам поступит смс-информирование о том, что ваши карты готовы, вы можете тогда с паспортом обратиться в отделение нашего банка и смотрите. Вам предыдущий специалист смс информирования направил от нашего номера 900? У меня что-то не дошло. Так, чего-то не дошло. Я вас слышу. Смотрите, я вам сейчас смс-информирование направлю еще раз тогда. Mm -hmm. У вас э, будет в смс указан четырехзначный код для активации новых карт. Данный код, то есть данный смс вы просто предоставляете сотруднику при получении новых карт. Хорошо? Хорошо. Так, сейчас я вам перенаправляю, вы перепроверьте, пожалуйста, поступила вам смс-информирование или нет. Mm -hmm. Вам пришло смс-уведомление, заявка на активацию вашей дебетовой карты. Yeah. И у вас там будет указан код для активации. То есть вот в это смс-информирование это вы тогда показываете, когда обратитесь в отделение нашего банка. Угу. А, когда вам придет смс-информирование повторное о том, что ваши карты готовы к выдаче, и также, то есть с паспортом посещаете отделение нашего банка. Угу. завтра вам также поступит звонок от нашего специалиста, и он у вас уточнит, то есть по какому адресу, в каком отделении вам будет удобно, и вас уведомит, какого числа ваши карты будут готовы. Хорошо? Да, хорошо. Да, смотрите, на данный момент э, карты мы заблокировали, то есть финансовую активность, да, финансовую активность мы приостановили. На данный момент у вас остается счет для списания актива. Смотрите, по регламенту нашего банка нам необходимо также данные денежные средства обналичить в банкомате нашего банка. Подскажите, пожалуйста, у вас э, банкомат нашего банка находится в шаговой доступности? Ну да, я могу, ну не знаю, ну, ну как минуты три, наверное, близко. Близко партнете. или не близко, простите, пожалуйста, близко, плохо слышно. Близко, практически в, близко. Доме. практически в соседнем доме. Это очень хорошо. Смотрите, вам необходимо будет сейчас а, направляться тогда к банкомату а, нашего банка, данные денежные средства, вам обналичить и также обратно в данном банкомате тогда внести непосредственно данные денежные средства обратно на резервированный счет в нашем банке. То есть чтобы да, вам необходимо данную сумму сейчас об наличии, так как хранение денежных средств находится сейчас не в безопасности, и... так у вас счет для списания на данный момент активен. И кредитную карту тоже, что ли? Да, конечно. То есть и кредитную карту, и дебетовую карту. Он мне столько выдаст денег. Потому... Так, еще раз посмотрите, пожалуйста, вас плохо слышно. Он мне столько, он даже не выдаст, по-моему, больше 80 тысяч не выдает. По кредитной карте по кредитной карте, правильно? Да. У вас кредитная карта какой классификации? Ну, Виза? Ну, да. uh -huh. Я вас услышала. Смотрите, вы сейчас направляетесь на э, КТМ устройство нашего банка, вам необходимо будет данную сумму непосредственно обналичить чтобы mm -hmm. у вас не было сейчас попыток хищения денежных средств. Mm -hmm. То есть в инструкции я вас также проинформирую. Мы с вами остаемся на линии до завершения данной заявки. Хорошо. Вы тогда собираетесь, я с вами остаюсь на линии, можете непосредственно ваше мобильное устройство поставить на зарядку. У вас какой процент зарядного устройства сейчас 23. зарядки показывают на мобильном устройстве? 23. Д 23. Вы тогда сейчас собираетесь и поставьте тогда ваше мобильное устройство на непосредственно зарядку, чтобы немножко позарядить ваш мобильный телефон. Я с вами остаюсь на линии, тогда вы, когда соберетесь, скажете мне, Татьяна, я готов. Хорошо? А может, перезвоните, Я что будет так висеть? Ну, к сожалению, по регламенту банка я не имею права с вами разъединять звонок. То есть мы сейчас фиксируем все непосредственно действия, то есть если у вас произошли уже неправомерные действия, то есть, к сожалению, по регламенту я обязана курировать Данную заявку и также хочу с вами на линии. Так как наши разговоры с вами записываются, к сожалению, вот mm, ну, необходимо произвести таким способом. Вы тогда собираетесь. Хорошо, я с вами на линии, тогда остаюсь. Вы когда соберетесь, сейчас поставьте телефон на зарядку, и когда соберетесь, скажите мне, Татьяна, я готов? Хорошо? Хорошо, да, да. Все, я вас тогда ожидаю. Mm -hmm. Алло? Алло. Алло, вы меня слышите? Да, возможно, что-то со связи. Так, вы уже Лиф... собрались, ну, правильно? Ну, я уже в лифте, потому что там уже одно ну, звук, может, проревает из-за этого. Я вас услышала. Тогда направляйтесь непосредственно к банкомату нашего банка, вам необходимо будет данные денежные средства, тогда изъять из банкомата. Дальнейшие инструкции я вам тогда расскажу. Мне подскажите, пожалуйста, вы не помните вот, банкомата, к которому вы будете обращаться? У вас банкомат только с выдачей наличными или также с приемом наличными? Там один с приемом был. хорошо. Вот нам необходимо также будет обратиться вот непосредственно от банкомата с приемом наличными. Uh -huh. Uh -huh. Ну что мне, когда подойдете? На... Да, вы когда подойдете, вы скажете, Татьяна, я уже подошел тогда и э, я вас ожидаю на линии, хорошо? И так не, не, не класть трубку до сих пор. Да, вы можете положить, то есть ваше мобильное устройство в карман, либо, то есть где вам будет удобно, просто для завершения заявки непосредственно я должна с вами находиться на линии, так как мы на данный момент фиксируем непосредственно все действия, которые происходят. Ну все хорошо. Алло. Да, да. Алло. О, подошел я вот. Алло, да, Да. Вы уже бы возле банкомата, правильно? Да, да. Да, хорошо, вставляете тогда ваш кредит на карту. Вот в этот, который там выдает тоже, да? Ой, это принимает. Ну, вы можете в любой, любой которое вам удобно будет. А вам сейчас данные денежные средства, у кредитной карты непосредственно необходимо обналичить. Mm -hmm. Вы зафиксируете также дополнительную комиссию, которая у вас будет измать. Мы также будем учитывать данную комиссию и данные денежные средства, которые также будут в комиссии, то есть будут учитываться. И абсолютно полная сумма вам будет возвращена непосредственно на новую кредитную карту. А, хорошо. Вы также, если нет необходимости у вас в данной карты, вы также можете прийти в отделение нашего банка в обязательном порядке. Если будете закрывать карту, в обязательном порядке не забудьте взять справку о закрытии счета, так как есть овечка карта, есть, то есть счет. Ну, я бы, наверное, закрыл, если только ты взламываю, зачем она мне нужна? Угу. Я вас услышала. В таком случае необходимо будет вам после закрытия нашей заявки, тогда когда денежные средства поступят на сегрегированный счет в нашем банке, вам также необходимо будет обратиться в отделение нашего банка, когда вы придете за новой дебетовые картой, получить справку о закрытии счета. Угу. Денежных кредитных средств. Хорошо? Да. Вы, вы всегда не забывайте, когда вы закрываете счет в том или ином банке, не забывайте брать справочку о закрытии счета. Хорошо. То есть мы, мы всегда об этом настоятельно рекомендуем не забывать. Алло. Алло, да. Вы, да, вы, да, Слышите меня. тысяч снял, мне больше, ну, я думаю, не с ней не даст уже больше. Ну, вы сейчас также э, попробуйте еще раз хорошо повторить транзакцию, то есть, если я нет, еще... тогда данная остановка... Она, она Шум... ничего, ну, не, не, не дает, что-то лимит какой-то. Лимит, я вас услышу. Хорошо, тогда ожидайте на линии сейчас, перепроверим информацию. Алло? Да, да. Ну вот я в соседний банкомат перешел, мне он еще последнюю сумму выдал. Да, я вас слышу. То есть какая у вас сейчас сумма отображается на руках? 120 тысяч. 120 тысяч. У вас э, также в чек вы получили, у вас там отображается комиссия, которая у вас была изъята? Да. За обналичивание денежных средств. Отобразите на данный момент какая комиссия, а также зафиксирую в голосовом режиме. И же данная комиссия будет непосредственно вам возвращена. Оля. Да, ну, да. На этом счете 800 рублей написано, что такое? еще раз, отобразите, пожалуйста, плохо вас слышу, где-то вот пропадает связь. 800 рублей по, ну. Так, это... 800 рублей у вас вышла комиссия, правильно, да, я вас понял? Ну вот это такая, нормальная? нормально. Ну, что значит нормально? У вас какая сумма отображается на чеке? Ну, вот 800 написано. Это я не понял. За раз, На одном щеке или на двум? На двум. Я, нет, это на одном. На второй, вот другом. На одном чеке. У вас без кореи, без... Э, то есть ровно 800. Правильно вас да, понимаю? Да, Так, а на втором щеке у вас какая сумма отображается? А, второ, а второй я не, не нажал без чека. Не нажали без чека. Так, хорошо, зафиксирую данную информацию. Мы также перепроверим, то есть непосредственно какую сумму необходимо вам также будет непосредственно перенести с данными денежными средствами. Так, я отображаю, что у вас сейчас отображается также на кредитной карте остаток, правильно? Да. Вы можете сейчас также в банкомате перепроверить, какой у вас сейчас отображается остаток по кредитной карте. Данную сумму тогда мы будем непосредственно в автоматическом порядке переводить на сегрегированный счет. 30, ну, 30 тысяч же осталось. 30 тысяч? Да. Ровно? Ну, да, да. Я, я вас, вас услышал. Хорошо, я зафиксировала данную информацию. Вы сейчас ожидаете на линии. Непосредственно я передам запрос в технические отдел, Мы будем готовить непосредственно вам счет для, для зачисления денежных средств. Хорошо, ожидайте буквально до... Да, благодарю вас за ожидание. Алло, вы меня слышите? А, да, да, да. Да, да. Я сейчас отображаю информацию. Я вижу, что у вас не произошло снятие денежных средств. Чеки сейчас на руках находятся. Ну вот то есть на, один, на один, данный один... момент не произошло? Чем? Я в мусорку выкинул. Я вас слышу. То есть у вас на данный момент чек находится при себе, правильно? То есть вы сняли ну, данный денежный средства. Да, но... но то есть мусор... вот мусор... на данный момент. У угу. меня в мусорку. День, деньги, что Деньги, да, деньги с деньгами, куда, ну, что мне, здесь люди там сзади, с деньгами стоят в банкомате. Я вас услышала. А у вас чек сейчас на руках находится? Да я в мусорку его бросил уже. А зачем же вы выбросили? Я, я же не... вам сказала, чеки ну, сохранить. Я могу, наверное, достать, но как-то неудобно. Ну да, это, конечно, вы ну, ну не, не, не совсем, да, красиво будет с вашей стороны. Я вас услышала. Хорошо, сейчас ожидайте на линии. Алло. Да, да, да. Да, я, я прошу прощения за длительное ожидание и также благодарю вас за ожидание. Так, смотрите, на данный момент то есть технический отдел предоставил мне счет, на который непосредственно необходимо будет данные денежные средства зачистить. У вас остальная сумма в автоматическом порядке зачислятся на данный счет. Смотрите, вы сейчас э, находитесь, постоянно возле банкомата нашего ну, сейчас, там, банка? Сейчас человек, человек пропустил, я не, ну, один стою, он Да, стоит. хорошо, вы пропускаете, ожидайте, вы тогда после него будете? Вы тогда, ну, когда подойдете... Два, ну, там, среда, меня... ну, я, я уже в конец сочи, там два человека стоял. Там по одному Я, слышу, я... Нас, по одному я... Можно <с> я прошу прощения, то есть, что заставила вас ждать, но, к сожалению, это не моя вина, это вина технического отдела. Я жду, стою. Да, хорошо, я так также вас ожидаю на линии. Mm -hmm. Да. Вот да, я, да. Да. Ну, вот, вот у банкомата Вы подошли, ваша да, ваша очередь уже подошла. Да. Да, смотрите, вы нажимаете, у вас э, должна на банкомате отображаться операции без карты. Видите такое? Сейчас. Да. Вот. Нажимаете ее? Есть, да? Да. Да, да, нажимаете. Сейчас. Нажали. Что у вас далее отображается? Перевести. Угу, далее. Сня... Ну, снять. Да. Что там еще? Ну, что у вас там отображается? Я не... Что у вас, да, в банкомате? То есть банкоматы разные, и в разных банкоматах отображается разная информация. Мне вообще на главное меню выкинуло. Так, еще раз нажимаете операции без карты. Да. Так, еще раз, что у вас там отображается? Перевести и снять. Так, далее. Вот кабинет там личный. Что, что еще раз? Личный кабинет. Так, что еще отображается, что у вас две колонки отображаются только? Бо. То есть вы вот все, что у вас сейчас отображается на мониторе, то есть в банкомате, вы все диктуете. Что это, далее отображается? Ну, сверху, так, личный, перевести. Личный, да, далее. Кабинет, вот Мень, меню. Угу, далее. Личный счет, операция. Или что это? Так, а вы мне поскажите, пожалуйста, вы карту вносили в банкомат? Нет. Не вносили. Угу. Далее, что отображается? О, меню, да, вы говорили? Перевести, снять, далее, что там еще а, отображается. Подождите, я карту достану, вставлю. А зачем вам карта? Ну, вы бракомат... же хотите, что то, что у вас отображается на мониторе. А, сейчас, подождите. Да, да. Алло. Алло. Смотрите, Сбербанк вас беспокоит? Да у нас с вами звонок, пока у речи не У меня хорошо ну, слушается? Ну, интересно, я до вас не дозвоню, стою с этими. Обещать человеком даже бы опять ждала. Я вас слышала. Ну так подходите к банкомату, то, что я вам говорила. Да, вот я ну, зашел, вот я карту ставил. На... Или не надо? Нет, смотрите, вам сейчас карту нужно э, изъять из банкомата. То есть mm. у нас будет сейчас проходить операция без карты. Вы сейчас на данный момент изнимаете карту из банкомата и нажимаете графу, которую я вам говорила. Операция без карты. Так, операция без карты. Операция без карты. Что у вас сейчас отображается? Сейчас у меня главное меню. Это бонусная операция с наличными, оплата мобильной связи, платежи, переводы. Нету угу, такого... Нет, Нет, нету без карты такого. Так, вы... сейчас подскажите, пожалуйста, карта у вас находится в банкомате? Нет, я вот вытащил ее. Вы вытащили. Вы нажали, правильно, э, кнопочку «Операция без карты». Нет, сейчас нажму. Нажимайте «Операция без карты». Что у вас далее отображается? Сейчас еще раз. Я ну, нажимаю, он опять сбрасывает, не ну, Вы знаете, иногда бывают какие-то технические сбои, к сожалению. Просто вот вот возможно, один, данная... один банкомат, который ну, наличный ну, принимает. Очень ну, Я на данный момент не тороплюсь, я нахожусь на работе. Возможно, я вам уже надоела. Я уже, ну, и запозамерз. Я только здесь в очереди стоял уже саму попрощаться быстрее, сделать все. Да. Сейчас, сейчас, минутку. Да, да, я вас ожидаю. Алло? Да, да. А, да, да, да. Я вот, ну, ну, тут нет без карты, есть операции с наличными. Операция с наличными, правильно? Да, вас да. Без карты, без карты я уже, ну, обыскался, больше, ну, ничего нету. Так, а платежи наличными, у вас есть такая функция? Платеж... Если нажать на нее? Да, да, да, на нее нажимаете, платежи наличными. Да. Все, далее, что у вас отображается? Ну, вот, там что-то указать. Да, да, да, вы что у вас там отображается на данный Указать момент? сумму. Сумму чего? Денежную сумму. Так, у вас отобразилась. Да. Платежи наличными, правильно? Да. Далее у да. вас отображается указать сумму? Да. Сумму чего? Не знаю. Сейчас, я, подождите. То перевод, что ли, я делаю? Ну, вы еще ничего не делаете. Вы не делаете перевод. М -м -м. Вы нажали, правильно? Платежи наличными сейчас, правильно? Да. Далее у вас что-то отображается? Вы также должно отображаться сейчас. Сейчас. Какие у Вас сейчас там окошки? Сейчас, подождите. Что? Да. да, да, да. Да, на с вами звоночек разъединился, связь ну, пропала, телефон, видимо. Телефон да. Я Вас поняла. Смотрите, Вы, в Бан... вы сейчас за АТМ сервиса, правильно? Да. Бан... У Вас банкомата. банкоматы? Да. Вводите кнопочка э, оплата наличными, правильно? операции без карты, платежи наличными. У вас отображается эта информация? Да. Вот, вводите. Что у вас далее отображается? Сейчас, подождите. Да. Что там, меню? Вы нажали платежи наличными или нет? Вот платежи наличными вы сказали, у вас отображается. Сейчас. Вот вот вот есть платежи в вашем регионе. Платежи наличными. Вы мне говорили, что у вас отображалась в банкомате. Вот Видите, отрасль вашем... либо без карты, либо платежи. Ре... В вашем регионе. Платежи в вашем регионе есть еще там вот платежи наличными просто. А, услуги карты, пополнение карты по номеру карты. Нет. Вне... А, вот это внести наличными. Платежи наличными. У вас отображаются ли операции да, без да, карты? Вон, вот главное да, меню, пиши, когда выходите. Платежи на, наличными. Вот, нажимайте платежи наличными. Далее что у вас отображается. Так, сейчас. Да. Там какие-то названия. Перевести на карту. Нет. Ты по номеру счета. Далее. Бан... Нет, это не выходит. Не... Далее, что у вас отображается? У вас только два окошка отображается это что? Так, услуги банка. Банкоматом что это? Такие услуги банка. Перевод по карте. Нет, далее. Так, что там еще а вот коммунальные Вы платежи, вот, вот это, да, вот это, коммунальные платежи. Нет, далее, что у вас далее отображается? Пополнение телеф телефона. У вас есть такая графа, как мобильная связь, не вот пополнение есть. мобильного, а, а непосредственно. Моб... банка перевод. Нет, нет. Мобильная связь, у вас есть такая графа? Вот, да, да, да, да, Мобиль... вот, ну, да, это я, ну, сказал уже. Вот было Смотрите, было. есть пополнение мобильной связи, а есть просто мобильная связь. Видите, две раз, два разных окошка. Ну вот пополнение есть. Не пополнение мобильной связи, а просто мобильная связь. Есть такая графа? Вот, сверху. Мобильная связь, да. правильно? Да. Выбирайте, нажимайте на нее пальчиком. Да. Далее, что у вас отображается? Номер Фону. Какой номер, телефона? Перей, номер телефона? Перевести на номер. У вас там сейчас отображается перевести на номер телефона? Сейчас подождите. Алло. Алло. Алло, ну я уже вернулся домой, у меня телефон сел, я вот его на... Я, я вас сел. поняла. Давайте мы поступим таким образом. Вы мобильное устройство тогда сможете тогда позарядить, хорошо? Вот я сейчас его на по Рубенку подсоединил, с проводом стою, я могу так пройти. То есть, а вы есть к банкомату уйти. Я вас услышала. Хорошо, давайте тогда вы обратитесь. Прошу прощения, я вам то я вас предупредила, что непосредственно необходимо было мобильное устройство. Я не успел зарядить. Да, я прошу прощения за неудобства такие, что мы вам сейчас создали. Когда вы направляетесь хорошо к банкомату, я вас ожидаю на линии. Еще раз прошу прощения, хорошо за временные неудобства. Так, хорошо, вы обратились тогда к банкомату? Да, вот сейчас подошел. Ну, да. Выбираете платежи наличными? Да, вот он. Есть, да? Да, нажимать. Да, выбирайте, платежи наличными. Далее что у вас отображается? Да. Честно, У вас например. там должно быть. Да, да. Вот оно, да. А ты там что-то такой по род Ну, да. Так, есть, да, нажали опла... платежи наличными, правильно? Да. Так, мобильная связь. Видите, такая графа? Только не оплата мобильной да, связи, да, я... а не... ну, мобильная связь. По центру, который, да? Возможно, то есть я вам не могу да, сказать, да, да, Ну, вот это, да, нажимаю. Да, нажимаете. Далее, что у вас отображается? Поставщика. Вот, далее вы выбираете теле-2. Это наш прямой партнер, который будет учитывать комиссию, которую вы будете непосредственно вносить. И данные денежные средства также будут возвращены непосредственно на нашу ячейку. Угу. Так, смотрите, выбираете теле-2. Правильно? Да. Да, далее вы вводите непосредственно реквизиты банковской ячейки. Номер телефона. Да, у вас смотрите, будет отображаться сейчас. А, я вам дикто непосредственно непосредственно прошу прощения. Сегрегированный счет в нашем банке. У вас будет банковская ячейка. Диктор, сейчас номер записывайте. Ну, вернее, вводите. Давай. Девять пять. Еще раз. Девять пять. Девять. Девять пять. Девять. Девять. девять. Девять, пять. Два, ноля. Ноль, ноль. Три, шесть. Три, шесть. Три, восемь. Три, восемь. Семь, шесть. Семь, шесть. Да, вы далее нажимаете «Далее», правильно? Что у вас внизу, далее отображается? Внизу, далее. Сейчас, подожди. Далее. Да. Проверьте данные платежа. Так, вы полностью ввели, правильно? Да, все все верно? Да, написано, проверьте, да? Все вот номер: девять пять отображается сейчас? Три шесть Нет, нет, нет. Смотрите, девять пять ноль ноль три шесть три восемь семь. Да, да, все правильно. Тридцать восемь семь шесть. Да, верно. Да. Нажимайте далее. Нажал. Далее что у вас отображается? Сумма платежа. Сумма платежа. Смотрите, вы вводите сумму платежа четырнадцать шестьсот. Mm. У вас будет взиматься комиссия, которую также наш поставщик Теле два будет данную комиссию учитывать. Uh -huh. Но денежные средства вы вводите на данную операцию пятнадцать тысяч. То есть у вас за каждую операцию будет взиматься комиссия. Триста шестьдесят пять. Еще раз. Триста шестьдесят пять. Да. Так, вы ввели, правильно? Четырнадцать да. шестьсот сумму. Нажимаете далее. Да. Что обладить, у вас дальше отображается? Оплатить наличными. А? И вносите данные денежные средства. Вы вносите, то есть размере пятнадцати тысяч рублей сумму. Ага. Все в коду. Подтвердить телефон. Вы вы подтверждаете, то есть у вас сейчас нужно отобразить, у вас там идет подтвердить, правильно, номер да, телефона ввести? Да, да, да. Вот, вы сейчас вводите свой номер телефона, вам его продиктовать? Нет, нет, я все, вот у меня открылось, деньги внести, буквально деньги. Все, то есть вы э, вносите сумму в размере 15 тысяч рублей и вводите свой финансовый номер телефона, под который будет подкреплен непосредственно данная ячейка временного хранения. То есть сегрегированный вот, счет будет вот, непосредственно... Вот, я положил, операция выполняется. Выполняется. Вы э, обязательно печатайте чеки. Чеки? Сейчас, да. Да, в обязательном порядке, смотрите. Завтра Нет. вы можете также, э, к примеру, если вам необходима какая-либо сумма будет, то вы можете завтра на кассу с паспортом, с данными чеками обратиться. То есть непосредственно на кассе оператор... Э, Зафиксировать ячейку временного хранения и данные денежные средства, возможно какую-то сумму, если вам необходимо, будет смогут вам тогда предоставить. Ой, подождите, а мне что, -то... что -то на банкомате написано? Это внимание вас на Что у вас написано? Внимание вас наебуло. У вас так на банкомате написано? Да. Вы меня так. не обманываете? Да нет, вы что? Ну на банкомате такое, вы, вы серьезно так говорите? У вас на банкомате так написано? Да. Ага. Так, а давайте перепроверим информацию, подскажите, пожалуйста, по какому адресу вы сейчас находитесь? Что это за банкомат? Возможно, какие-то фалаты по банкомату. Ну подмосковный, как же. 6, 2, 0, 0, 36, 46. Так, 0, 36, 46, да? Да, да. Так, я вас поняла. Сейчас отображаю. Так, вижу, что да, банкомат. Возможно, какие-то сбои находятся по данному банкомату. Это по улице Новый Арбат, правильно? Дом семнадцать вы находитесь? Нет, вы что ж, подмоскованные пять. Давай на номер шесть ноль ноль ноль тридцать шесть сорок шесть. Правильно? Шесть ноль. Молодой человек. Ну, ну, не знаю. Ну, не ну, так я то, знаю. Не нарядик, я Мне не такая гумба оказалась, думаю, как вы будет посчитали. Будет. Да? Да. Я уже выкусила это очень давно. Давно? Всего доброго. До свидания. До свидания.